Во-первых, юрисдикцию Международного уголовного суда Россия не признает. Если ордер выписан, если следствие идет, так и через 5 лет, и через 10, и через 15. Нацистских преступников до сих пор отлавливают. То есть это, это будет продолжаться десятилетиями. И, конечно, никакой э, веры в устойчивость российского режима на протяжении такого длительного срока у Львова Виловой нет. То есть у Путина, Путин еще может во что-то верить, это зависит в какой-то степени от него. А у Львова белого у него какой ресурс? Только надежда на то, что Владимир Владимирович продержится. Судя по тому, как он воюет а не очень эффективно, так не факт, чтобы продержится долго. И во всяком случае, он-то он старичок, ему лет через 10-15 его точно уже не будет. Это максимум. А она -то молодая точно дольше проживет. Точно смешно. Я мать. Этим все сказано. Какой я военный преступник? О чем вы говорите?